всем здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня я расскажу и покажу вам как скачать windows 10 с официального сайта microsoft и записать ее на отдельный съемный носитель то есть на флешку usb для этого нам нужна флешка у меня вот она уже есть так сейчас я нажму вот так И вы должны видеть мой экран Вот у меня есть уже готовая флешка вставленная, она у меня уже чистая, но для того, чтобы записать Windows, любую флешку надо отформатировать. Поэтому, если у вас есть какие-то данные на этой флешке, их лучше скопировать на компьютер или еще куда-то, потому что флешку придется отформатировать. Для этого правой кнопкой мыши щелкаем на нашей флешке, выбираем «Форматировать» и, ничего не меняя, нажимаем «Начать». Вот нас предупреждают, что все данные будут удалены. Нажимаем ОК. И все, форматирование завершено. Отлично. Далее заходим в браузер. У меня ссылка уже скопирована. Я нажимаю Ctrl-V-Вставить. Enter. И вот мы на сайте Microsoft. То есть, смотрите, здесь нам сразу предлагают обновление Windows 10, но это для тех, у кого Windows 10 уже стоит. У меня она есть, поэтому у меня кнопка это есть. Если у вас Windows 10 нету, а какая-то другая, у вас будет сразу второе. Хотите ли вы установить Windows 10 на своем компьютере? И у вас будет сразу вот эта кнопка первым делом. Нас, в принципе, только она и интересует при любом раскладе. Нажимаем вот эту кнопку «Скачать средства сейчас». У нас произошла загрузка. Так. Открыть. У нас идет загрузка. Это занимает буквально несколько секунд, порядка 20, может быть 30, не знаю. Везде по-разному. Так, пока ждем. У этой Windows есть небольшой нюанс, скажем так. Я сейчас все закрою. Вот видите, у меня здесь в правом нижнем углу. Давайте вот так вот опущу, чтобы было видно хорошо на белом фоне. Вот здесь вот внизу, видите, написано «Активация Windows». Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел «Параметры». Вот эта надпись, она не пропадает вообще. Иногда она пропадает на некоторое время, но это происходит крайне редко и... По сути всегда она здесь висит она не убирается и перейдя в параметры чтобы активировать windows вам напишут ну от вас потребует ключ активации которого здесь на сайте я честно говоря не нашел именно на этой странице вообще по сайту я не лазил может быть где-то эти ключи раздаются если вы это знаете где напишите мне в комментариях под видео я может быть найду поищу потом почитаю но я искать не стал, меня в принципе не напрягает эта надпись, потому что если я играю в игры, в играх этого не видно, когда стримлю игры, у зрителей тоже не отображается на моем стриме, и эта табличка, ее просто не видно, поэтому меня она в принципе не волнует. Это единственный минус, ну это даже не минус, а какой-то нюанс, который вот можно как-то забраковать эту Windows, больше ничего здесь плохого нет. Так, ну все, она у нас уже открылась. То есть, вот произошла загрузка. Дальше вот видим вот такое окно. Ну, я так понимаю, это какое-то типа лицензионное соглашение. Может быть, вот написано правильно. Уведомление условия лицензии. Все понятно. Ну, если хотите, можете почитать. Я это делать не буду. Нажимаем «Принять». И все, у нас пошла подготовка к установке Windows 10. Сейчас нам предложат выбрать, что мы хотим установить. Тут можно выбрать будет язык, разрядность и так далее. Что вы хотите сделать? Обновить этот компьютер? Нет. Создать установочный носитель USB-устройства, флеш-памяти, DVD-диск или ISO-файл. Выбираем это. Опускаем вниз, нажимаем «Далее». И вот здесь за нас уже, видите, все выбрано. Вот эта галочка стоит. Это как раз она использует рекомендуемые параметры для этого компьютера. Сразу, то есть за вас все определяют. Я ее убираю. Русский язык оставляем русский. Но это вы уже выбираете сами как хотите. Windows 10, она тут одна, ее выбрать нельзя. А вот разрядность можно поменять. Это будет зависеть от того, какой у вас процессор. Это можно посмотреть... Здесь же, где мы форматировали флешку, на любом пустом месте нажимаем правой кнопкой мыши, свойства, и вот ваши данные компьютера. У меня вот, видите, стоит уже Windows 10 Pro, это как раз с этого же сайта я скачал. Так, на 64-разрядную систему нужно минимум, по-моему, 4 гигабайта оперативной памяти, у меня 20 гигабайт не подходит. И вот дальше нас интересует, видите, тип системы. 64-разрядная операционная система, процессор X64. Вот если как раз X64 у вас стоит процессор, значит вам э, можно ставить 64-разрядную систему. Если процессор будет написано X32, то лучше ставить 32-разрядную систему. Все. Закрываем. Это нам больше не надо. Переходим на сайт. Так вот нашу установку выбираем ее снизу. И вот здесь можете как раз поменять 32 разрядной систему или 64 -х. Но также можно выбрать оба варианта. Вдруг где-то у вас будет компьютер с процессором X64, а где-то будет X32. И вам нужно будет туда одну, а туда другую. Вы можете при установке выбирать, какая разрядная система вам нужна. Выбираем оба, нажимаем «Далее». Так. Выберите носитель, как раз оставляем то, что есть. USB-носитель флеш-памяти. Вот нам показано, что нужно не менее 8 гигабайт памяти. Нажимаем «Далее». Имя. Ничего не меняется здесь. Еще раз нажимаем «Далее». Все. Пошла установка. Сейчас будет подготовка от 0 до 100%. Потом будет э, загрузка на носитель. Тоже еще раз от 0 до 100%. Ничего нажимать не надо будет. Все сделается само. Вот это все займет порядка минут... Ну, 15, максимум 20, наверное, это загрузка. Итак, ребята, у нас заканчивается установка, 99%, вышло, получилось так гораздо больше, чем я сказал, чем я вообще ожидал, я рассчитывал минут на 20, а получилось минут 40, наверное, даже 40 с чем-то, Но ну, не страшно. Так, ну вот наше имя, нашей флешки, вот оно здесь же отображается. Нажимаем «Готово». Программа уста... установки удаляет ненужный файл, Ну, там временные файлы. И теперь открываем. Флешка заполнена, то есть установлено все. Только почему-то вот здесь. Ага, вот. То я сначала перепугался, что <laughs> как было 28 гигабайт свободно, так и осталось. Все, флешка заполнена. Теперь у нас есть записанная... Windows 10 на флешку, флешка готова, но ну, можно нажать Setup на всякий случай, проверить, вот запуск пошел, но ну, это вам вряд ли пригодится, потому что при установке со съемного носителя надо перезагружать компьютер, там через BIOS запускать от другого источника и так далее, ну в общем Установка идет. Попробовать я сейчас. Тогда мы хотим выйти. Попробовать я сейчас не могу, ее перезапустить, потому что мне придется выключать компьютер, а чтобы вам записать это, тем более у меня нету камеры, которая будет отдельно работать, поэтому записывайте также сами себе и пробуйте. У вас все должно работать. Все, на этом все. Ссылки все оставлю в описании. Если было полезно это видео, вам пишите мне об этом в комментарии. Можете даже написать, что вам будет еще интересно посмотреть. Но опять же, я записываю только то, что я сам делал, в чем я маленечко начал разбираться. И ну, то, что я сам протестил, скажем так. За лишнее не берусь, потому что смысла в этом нет. Все, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите в гости. Всем спасибо за просмотр, до свидания.